Всем привет! Добро пожаловать на канал Ксеньори Таси. Здесь мы учим испанский всего лишь за три минуты. Сегодня мы с вами выучим разницу, вернее, узнаем разницу между, глаголами ser, между глаголом сэр и глаголом estar. Потому что их часто путают, как бы не могут переводиться оба, как быть. И поэтому мышки думают, зачем давай глагола быть? Сейчас я вам все объясню. Ser используется с национальностью, например, soy руса Также с происхождением откуда ты, например, soy de omsk. С работой, если она временная. О, oh, если она, наоборот, постоянная. Например, соль, продуктура. Черты характера внешность человека. Ну, или животного. Например, Mi amiga es А материал, из которого что-то изготовлено. это порта из de Madera". Когда говорим о принадлежности вещи. То есть, это libro es книга моя. Maya". С датами. Hoy es lunes. Со so временем. Son las ocho de la mañana". Ценой, когда мы спрашиваем уже о конечной стоимости, когда вы уже стоите на кассе, и понимаете? Поменять ничего нельзя уже, все будет конечная стоимость. One то есть. И про описание характеристик предмета, например, мипортатель portable на игру. Теперь перейдем к глаголу И estar". Estar используется с местоположением, например, и что Mosc, да, временное какое-то. Также с временной работой, например, Elena Траваха де camarera. Например. А также при указании цены, если ее можно поменять. Ну, то есть, например, сегодня картошка стоит такую-то цену, завтра она будет стоить другую. Вот тут тоже глагол стар нужно использовать, потому что это временно. Также еще времен... какие-то временные физические характеристики или эмоциональное состояние. Настроение, которое у нас сегодня веселое, завтра плохое, да, это Либо эта девушка потолстела, вообще нам всегда хубышка. Вот, вот это стар. Вот. Также очень важно запомнить, что с глаголом и star нужно ставить глагол стар, если вы используете наречие bien, хорошо и маль плохо. Это всегда. Всегда-всегда. Например, тебя спрашивают: не знаю, китай. Это мансана. Ну, как тебе это яблоко? И Вкусное, да? Хорошенькое такое яблочко. Вот. Но на самом деле все еще гораздо проще. Если вы. Еще раз присмотрите это видео, то вы поймете, что вы уже прям поймете навсегда: что сэр это когда постоянные качества, предметы, которые нельзя поменять. У тебя компьютер черный, вот он всегда будет черный. Ты из Омска, вот ты хоть где живи, ты все равно навсегда амич. Вот. Просто звучало почему-то как проклятие. Вот. И а глагол стар это временно. Например, я, например, сейчас нахожусь в Омске, но вообще, допустим, я из Валенсии. Вот. Это тоже глагол, да, эстарт. То есть я нахожусь сейчас в Омске, что и номск, да, вот. Но вообще я из Валенсии. Шой да? То есть временная и постоянная. Постоянная это сеф, а временная это estar. Оставайтесь со мной, и скоро вы прям супер заговорите по-испански.